Здравствуйте! Здравствуйте! Ху -ху. А, в свет <свят> а я в не знаю. Мы собираемся покататься, погулять. Едем сейчас в Мегу забирать сумку в холодильник. Надеюсь, что получится. Получится? Или да -да, получится. Не Там, короче, проходил розыгрыш на камеру проходил розыгрыш. Вот у нас пришел промокод, чтобы забрать маленькую сумочку холодильник. И нам не лень ехать километров двадцать ехать, ездить. Покатаемся нормально. Да, еще сходим в Макдональдс, еще заедем к бабушке, а еще у меня новые джинсы. Мне кажется, Сашка что все ходит, схожу, ходят, смотрят, смотрят. Ну но где-то мне даже не стыдно, что танец с голым пузом, потому что вот этого складки вот тут ее нету. И оно даже. Ой, вот, Покажи Максиму, какой Максим красивый. Давай, мы поехали уже. Давай, -да -да. да, Не надо так делать. Не надо так. Стань. Три часа собираемся. Ну не три. Мы просто не торопились. Максим сегодня красивый. Папа не очень как обычный просто. Он всегда красивый, поэтому он никак не отличается. Смотри, хорошо получилось? Да. Другой. И мы поэтому сейчас собираемся и гоним. Кататься, гуляться. Да, надо на заправку только заехать. Обязательно. На новой заправке с бонусами спасибо. Ой, спасибо эти. Тиньков. Тинь... Ни... А, да. Мы тут, короче, начали копить Яндекс мы, Давай потом, пока это расскажем, что у нас. Мы общем... начали копить Яндекс Плюсы. Ну, тут прям тысяч... махинации да. такие, чтобы... Копим на каждом аккаунте по 5000 uh, Яндекс Плюсов для того, чтобы заказать две пары, одну пару в оригинальных, хороших, дорогих и короче на одном надо накопить 5 тысяч бонусов на другом, на моем аккаунте накопить 5 тысяч бонусов и соответственно просто деньгами доплачиваешь 5 тысяч и получается за 10 тысяч 2 офигенных g а в кассе Пойдем. поэтому мы сейчас играем в игрушки накапливаем всякими покупками заправками, всем чем только можно всякие бонусы, Какие игрушки? что бывает а сейчас видим. Хорошее настроение. У -у -у. А еще у нас елка до сих пор. Мы сегодня ее будем развивать. Да. И мы покажем это вот на камеру. Да, Я... ты похож на обезьян, потому что уж торчат. И мы это уже. Так, меня это долго все. Мы поехали. Какой снежище на улице. Вообще Ой. кошмар просто. Реально Сашка. Купить телескопическую ручку. Сашка вызвалась почистить машину. Дрита, дрита, дрита та, ты моя красота, Я к тому же обычные щетки явно были бы проблемы. Как хорошо, что мы заранее предугадали. Надо купить такую. Вон там Максим настучивает. А, вон он настучивает. Короче, клеемся, очищаемся и гоним. Нравится? Да. Красота. Ну, честно, ехать зимой это стресс. Один большой стресс. Короче, мы заправились. Мы сейчас выехали. Нам нужно было ехать примерно 13 километров. Осталось 9. Чего? Показать тебя. Красавчик едет. И тебя сейчас там покажем. Это наш первый раз, что мы за всю зиму выезжаем из города на трассу. Мы не выезжали вообще, мы боимся, нам не нравится. У нас сейчас все за выходные замело, снег очень много. Дороги скользкие, противные, дороги раздолбанные. Ям не видно. Ужас какой. Вот. Мы сейчас едем, я говорю, Леша, осталось потерпеть 10 минут, и мы доехали. Я сказал, что осталось потерпеть месяц, когда все растает. Так что мы едем, мы уже выехали из Нижнего. Мы уже в Афонино. выехали? Вот все, Афонина. Но тут не надо больше 60 лет. А еще мы схлопотали наш первый штраф за превышение скорости. На 2 километра в час. Да, ехали 82. Это был видос. Мы ехали, забрали Максима и поехали кататься на батрушке. Нам пришло вот буквально там 2-3 недели назад. Мы ехали 82 километра. 250 рублей. Да, не пошлял я. Просто пришло письмо. Вот, 250 рублей заплатили. Ну, да фига. Вот, знаете, что мы... Как вот так получилось? Ну, да ладно. Все, едем, через 10 минут приедем. Мы последний раз в Меги были очень давно. Раньше для нас было причиной туда езды эта идея. У нас ее закрыли. Поэтому мы больше туда не ездим. Все, едем. Мы приехали. Сейчас у нас была такая штука. 20 минут ходили вокруг машины, потому что Александра Владимировна боится. Там приехали, пом помыли лобовуху не замерзайкой. Она теплая. И пошел пар. Она о, она дымится, она дымится. Что делать? Давай не пойдем в никуда, она сейчас взорвется. Ну, короче, блин, 20 минут ходили, вокруг машины. Ты моделируешь меньше. Ну, 10, ладно. Марина да. Ну, давай. Сейчас же опять снова проходит германии Нам дали 5 стикеров. А мы вообще сказали, куда мы пришли-то? Мы в Мегу приехали, сказала, пойдем кушать. Вот пошли во вкусную точку, сделала заказ и нам дали 5 стикеров. Да. Смотрим? Как всегда. Теперь фигня какая-то. Угу. Сейчас кушаем. Вот а из... да, надо как раз заказать умных розеток и умный чайник. И за Дима из... стоит тетенька, которая выдает призыв. вообще приехали сюда ради этого, поэтому сейчас а кушаем. Сейчас расскажешь? и Ты Нам выпало Тут какой-то розыгрыш в МИДИА. Да, просто тыкаешь на сайте номер телефона, переходишь по ссылке, теперь тебе там носочки, какие-то фигнюшки, бутылочки и в сумку к Самого классного там Яндекс Алис, часы и весы. Чего? Можно что-то по А? Я бы покаталась часик. Да ну. классно! Да ну, нет. Да да. Да ну, нет. Ты чё? Там Вау. все коньки уже все поправили. после кого-то обуваться. И не там хочу. там такие мешочки одноразовые. Ну, не надо. Ты свои никогда не будешь? Почему? Вот, смысл. Можешь покататься? Пошли покатаемся. И видос классный. И ты не... Мы сколько с тобой собирались лет? Да, давай. Попробую узнать ценник, посмотреть, что как. Этот вообще не Ну, никак... рублей 800 и полчаса. За 10 минут. Ты тут глупый. Короче, приятного аппетита еще про не Сейчас схожу, узнаю Нормальная цены. Тема, да, Эй, да. Я сейчас схожу, узнаю цены, и пока мы кушаем, мы подумаем. Да. Что, если там действительно, конечно, тысячу за час не имеет никакого смысла. Но я думаю, там будет рублей 300 без аренды, ну, и аренды. За 10 минут. За час. За час. Лабиринта. Ты вот. отгадал предыдущий? Половину, да, отгадал. Крутая книжка. Короче, я посмотрела, детский стоит 150 рублей, а взрослый с прокатом коньков стоит 300 за час. Поэтому мы сейчас поедим, все сделаем и, скорее всего, мы сходим покататься. Алеша там получает приз. Надеюсь, все будет хорошо, потому что я заказывала на много разных почт. Если хотя бы со мной получится забрать, и мы не перепутали почты и телефоны, то сейчас принесет сумку в холодильник и посмотрим, что там такое. Забрали заказ. Вот заказ. Подарок. А я сейчас за носками пойду. Да <смех> ну, я думаю, это вообще фигня какая-то. Воняет, ё-моё. это такое? Сука, холодильник. Ой, серьезно, она малюсенькая какая. Какая холодильник? Что это одно название такое? Ты туда кладешь, воняет только вода. Да да господи, дай. Вот, ты туда кладешь. закрываешь так, и оп, и у тебя сука, <свят> Ради этого мы ехали 18, 13 километров Ой, сюда. Ты серьезно думаешь, что она что-то там холод сохранит? Я, я тут... хотела ради этого сюда приехать. Мы а, приехали. Ладно, приехали. <свят> она выглядела красивый фотографии. А я за пару носков пойду. Мы поедем. мы поедем. Мы сходили узнали. Подойдем где-то минут через 20-30. Через и пойдем, пойдем а -а -а. на час кататься. А -а -а. Сейчас идем на детскую площадку, потому что где-то надо потащить 20 минут. Рыбы. Еще а -а -а. разок. Первое. Кормим рыбок, нажимаешь на кнопочку. Потом загадываешь желание. Обязательно, то М -м, все плохо будет. А потом третье. Получаешь подарок, она туда вывалится что-то. Походу рыбка. Живая. Живая. Сейчас папа за такси все рубит, а да, это все, Нет, это все заново придется делать. Да дай! Что тут как-то плачусь? Да просто приложите. Все, стой. О, покупка завершена. Нажимай. Опа. О, видишь? О, видишь поплыли, поплыли. не Загадывай желание теперь. Загад нет, желание сначала, потом подарок. Поним, сгадай. Они еще все кусают. О, смотри, вообще кверх ногами плавают, он там. Это сон. Кверх ногами, ага. Вот, ну, подарок вывалился. Бери. Ну, так можешь, а О, что? что такое? Давай покажу, я прочитаю я тебе, тебе чтобы ты не рвал коробку. Су рыбы супергероя, собери всех. Картик шутить. Так ты что знаешь? Магнит? А, магнит. Okay. Вот мы кормили рыб за 100 рублей. Yeah. Смотри, какая мордова это вон желта. На куриную похоже. Я вижу. Короче, мы залипаем, гуляем, ждем своего времени и идем кататься на оконьках. Это на... Не... Не... не как в зоопарке, которая. Погнали. Смотри, какая малишка как сидит в дюйме. сидит Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Быть. Держу. Телефон, можно сейчас мне врать, потом, когда сейчас раскатается, распереживается... Я телефон кормариваю. А, ну ты не боишься на него упасть? Mm -hmm. вот это, а можно ты, я сначала... Так, давно, я так... Можно я слезу? Да. No. Он боится. Можно я встану на него? No. Стоимость. Mm -hmm. Я уже забыла, что такое. Oh. Что то Дай-ка дай, дай, дай, я сейчас хочу Я 15 лет не катался. Не, я oh, Как это долго? Ой, как непривычно. Не бойся. Видишь, ты уже не так страшно, да? Максим, пусть он одной ногой шевелит, потом другой ногой шевелит, хоть как-нибудь. У тебя ноги вперед Попробую вот так маленькие ноги расставь. Максюш, посмотри на маму. Вот так. Сначала одной ногой толкнулся, потом другой ногой толкнулся. 10 минут. Видишь, уже прогресс. А я успел навернуться, блин, не заснял. А? Эпично так баба. -бах. Сейчас я прокачусь один раз и okay. okay, возьму. Не равновесие сам держи. Здравствуйте. Ой, чё как у вас дела? Александра а? Привет, Александр владимировна На. Иди катайся. Мы все все Да, мы прям так разогнались. Уже какой-то прогресс есть, это хорошо. Смотри, что Я тебе говорю. начинаешь вспоминать, когда покатался 15 минут. Сразу полетел Нам потом явно запопить придется идти Думаешь? Уверенно жарко да а У меня Хочешь сок из Макдональдса телефон играй Хочешь, иди Мы с папой будем кататься Хочешь, иди поиграй, посиди пять минут А мы покатаемся пять не пять минут, тут у нас еще полчаса есть, есть. Хочешь я отдохнуть? Я хочу покататься Сейчас окружок сделаю, я его заберу да. На, возьми Обмен, тут маме видео отправляется Слизи Зачем ты ноги так вперед делаешь? У меня так ноги вперед уезжают. Смотри. Вот так вот. Ты что, страшно? Ты сегодня не падала пока? Я? Да. Нет, конечно, я не буду. -то. Меня толкать не будешь, не буду. Вот так и пройдёшь, что мы можем. Я что-нибудь Вообще. Молодцы. Бойся ты. Сразу на жопу. А ты синка. на ты А ты синка. А ты синка. А ты А ты 17.08, Максим за 40 минут, у него прям есть прогресс, он даже не падает сразу. Надо не на надо. Мы проехали больше половины круга, ни разу не где уже забортик. у меня рука умирает уже. мы доехали oh, ну, да ты сейчас будешь ехать в машине а обратно просто спать я думаю mm -hmm. Теплая у руках, как у медведя у меня. Да, она такая теплая у медведя, что все очень тепое. И попсы, если ты такая. Давай, Кати. без рук почти Мама, ты я заснял я заснял что? нет чего. что он без рук я просто... откуда я знаю что ты я просто вот так а -а -а. без рук вот вот молодец вот так вот, вот так вот, а вот. Молодец. А вот Как тебе первый раз твой? Вообще круто. Круто. Сколько раз упал? Считал? Три. Три раза? Угу. Ну это нормально. Устал. Попить хочешь? Да. Я очень вообще... сильно. Мы с мамой силю не пили. Да что? Все, развиваемся. Все? Две минуты еще. Как тебя? Хорошо, я бы еще часик по два-три без Максима, если прям, ну типа просто кругами мотать. Ну все все пить, хотя, да. Все Развяжешь сама? Пошла, всех уже. Угу. Развяжешь Вы, сама? Мы с мамой слюни пили. Ну, слюни пили. У меня ноги свело просто Короче, перебываемся и идем быстрее пить. Ты машину. Да, и машину. Как я надеюсь, что сейчас в Ашане не будет пробок, очередей. Сейчас Хочу пошел. очень сильно пить. Мы накатались очень, очень сильно, устали. Хотим пить, поэтому сейчас бежим в Ашан. Покупаем попить. Едем, да, Бабушки, собираем. максимум. новогодние украшения из Я квартиры. А, -а, -а. а завтра Иди на работу. Мне нужна срочно влага. Максим, сзади. А дома стоит. Что? А. Ну да, почти. Не почти, но есть почти такой. Не почти, но есть почти а -а -а. такой. все а, Классная, бутылка какая, ни раз такое не видно. Все, Максим, дай попить, а то он сейчас это, потухнет. Попихнет. Дай ему попить. Быстрее. Максим прям устал. Ага. А? Мне кажется, нам надо на воздух скорее. Зачем? Мне, мне кажется, хреново. Да, ну не. Он просто умаялся. Тебя тошнит? Просто устал? Ты попить, Мы пришли. Мы нашли машину, все, сейчас пьем по адреналину. Так да, кайфово, Максим Мурин. Смотри, какие вот услуги есть в Матери, вот постоянно. А еще у нас, я узнал, что эти лопухи вот, с подогревом. Ам то лопуха. Вот а еще у нас помойка тут есть. Короче, отреемся и Короче, едем к бабушкам, забираем Максим Камгес, потому что он его порвал, протер. В отеле я зашили, надо драйв. Доехали мы наконец-то до Я еще и уснула по дороге. Очень суперская история. Я, короче, иду. Захожу в пункт выдачи, а там обязательно нужно назвать либо код, либо показать кверку. то есть по-другому заказ не получить. А у меня сразу телефон вырубился, там 1% был. Говорю, можно как-нибудь, что-нибудь там, фамилию назвать, номер телефона? Нет, надо код. Тащу зарядник, ставим зарядник, стою в пункте выдачи как дурочка, жду, когда у меня включится телефон, чтобы назвать три цифры. Что-то в это время пока поболтались с девочкой, которая там работает. Потому что мы уже виделись, я не знаю, раз 30, потому что вот постоянно прихожу. Он только включается, интернет тупит, стоим, ждем. Она такая, говорит, да у нас да здесь все со связью не очень. руком бы просто. Все, классно, называю ей 30 минут, у вас денег на карточке нет. Короче, звоню Леше в машину, говорю, Леш, переведи мне на карточку. Потому что когда я заказывала, я думала, что я другую карту поставила при оплате. Ну вот, слава богу, я заказала, заказала забрала. Из интересного. Тут не видно в темноте. Я думаю, без денег в этом ничего не продадут. Вот, особенно на самом деле ничего интересного. Просто у нас в нижнем есть девочка, и таких много, наверное, девочек, которые шьют нижнее белье сами. И одна из этих швей, наверное, правильно назвать. Она отфоткивает свои комплекты на мою одной из знакомых, которые когда-то вместе там общались, виделись и так далее. Вот, она к себе выложила, я увидела, зашла, по прекрасной цене, красивые трусы, все, вот, а сейчас жду Лешу из магазина и бежим домой. Очень долго меняла аккумуляторы, все поменяла, все нашла, вот насчет того, что я заказала, я распаковала, пока Лешу ждала, мне скучно, долго, и, короче, сразу видно, на самом деле, бросается в глаза, что... Это не магазинная вещь, что это не конвейер, где там шьют трусы за трусами условно. Очень хочется показать, пока там шлепает Леша. Пофигу, что темно, я просто показать, насколько это аккуратно. И, и типа прям вот ниточка к ниточке вообще. Сейчас Леша сам придет, посмотрит. До дома мне не втерпешь. Но короче, это настолько все аккуратно, настолько все прям ровно, так прикольно дома лучше показала, Вау. Когда будет. Не буду я показывать при свете дня. Вот, прям. Есть, вообще прям короче мне очень понравилось. Сейчас Леша посмотрит. Если кому-то будет очень интересно, я могу дать ссылочку на эту девочку. Она я из нашего смотрела. города, а это мы с Максимом искали. Удобно, ехать, ну, короче если кому-то понравится у нее есть отдельный низ отдельный верх отдельных комплекты и, и могу дать ссылочку на посмотри просто насколько это ручная штука насколько аккуратно Видите, грязная? нитка к нитке держи просто чтобы тут не смотри допустим вот просто шов насколько она сидела вот эту ш -ш -ш сетку это же сетка, идеально тут все прошито что здесь все ровное, ни одной нитки вообще ни одна. Круто, круто, молодцы, давай, поехали домой. В смысле, молодцы, ты девочка В общем, съездили мы по всем делам, покатались, Максимин комбинезон забрали, забрали подарок в меди покатались на катке, провели вот такой классный денек. И поняли, что не нужно разбирать потому что никто. Потому уже что не мы отсмотреть. уже ничего не успеваем. Мы можем сделать да будут смотреть. можно я пожалуйста Простите, это договорю у меня мысля идет мысля тем людям которые писали хотим чаще больше видосов извините нас пожалуйста мы как бы чисто физически не успеваем это сделать сашку уже отвечала многим здравствуйте соседи короче сейчас время 9 час Максиму надо еще помыться нам тоже надо помыться, доделать домашние дела. Короче, мы стараемся. Когда-нибудь мы придем к этому. Ценим то, что вы пишете в комментарии, ценим то, что вы все смотрите. Это очень приятно, очень классно. Все комментарии читаем, пишите, мы отвечаем. Давайте. А еще к этому всему усугубляет отсутствие монетизации, стимула работать. Приходить убивать свое здоровье после работы, чтобы помонтировать нету. Все работает на чистом энтузиазме вообще попал. В любом случае нам это нравится. Ну я и говорю, на энтузиазме. И классно то, что вам тоже это нравится. Ну, было бы денежка, было бы. А ну-ка, сегодня мы не спим, монтируем еще. Потому что мы заработали там, типа, еще на тысячи больше в этом месяце. А так, типа, ну, ну им же хватит 5 дней назад, мы уже выложили. На самом деле мы получали с ютуба там помалу. Типа по только пошло только пошло Прям там фигануло нас в последний месяц в 60 50 тысяч просмотров и отключили монетизацию да. и мы ничего не получили вообще ну получали бы всем тем кому интересно сколько получали бы мы сейчас тысяч пять в месяц ну по 100 долларов стабильно даже ну, не да. по 5000 больше ну, вот стабильно 6. да 6000 там 6500 по 100 долларов в месяц мы без вот снимаем. столько зарабатывают блогеры как мы зарабатывали бы это, это даже фигня так, если считать 6 но просто тебе капает, если на карточку по 100 долларов, то, допустим... Это немного год, короче, но типа претненький бонус. Фигня. Если их просто не снимать, то к концу года, на тот же самый, допустим, летний отпуск, у тебя есть примерно 60-70 тысяч рублей в год. Ну да. То есть ты такой раз, и ты можешь там, допустим, половину суммы за море просто морем вот так отбить, и плюс море смотрит больше, и по факту ты едешь на море бесплатно каждый год. Если вот так вот в нашем объеме, у нас там 4000 тысячи подписчиков, то тебе море каждый год бесплатно обеспечено. Вот так. Была бы монетизация сейчас. Короче, верим, надеемся, что все когда-нибудь нормализуется Нет. стабилизируется. Нет. А еще сейчас мы разберем вещи, и я пойду писать нескольким компаниям надежды на бартер. Может быть, если повезет. Я нашла 10 компаний, с которыми можно связаться, потому что у нас общие интересы у компании у нас может быть что-нибудь как-нибудь. Сейчас буду придумать вот такой вот текст и всем писать на почту. Так что как-то вот так. Всем спасибо большое за просмотр. Пишем свои комментарии, ставим лайки. Спасибо, что посмотрели до конца этот ролик. И донатить надо. А еще у нас сегодня годовщина. Ну как бы 7. Знакомство. С момента нашего знакомства не, прошло. не не не не, не. Начали встречаться, прошло семь лет. Вот, не со знакомства. Со знакомства да. было раньше. Именно встречаться. Начали мы семь лет назад. Семь лет. Вот а это. Мы пошли в киношку на Дэдпула в честь того, что типа через два дня 14 февраля и день влюбленных. Они по... а, именно на 14 февраля мы пошли на Дэдпула. Но в киношку именно как вот пара, что вот мы пошли в кино. Да. А 12 февраля он предложил встречаться. О как. Все, всем пока-пока. А Максиму 5. Ну, вот такая вот вам информация. Ну нас спрашивали, как вы познакомились, вот я и говорю.